приветствую вас снова на нашем канале и сегодняшнее видео я решила посвятить ответу на вопрос который довольно таки часто задавали в последнее время наши подписчики это уход за кожей После или до бассейна и спортзала. В общем, как ухаживать за кожей правильно, если вы посещаете спортзал или бассейн? На самом деле, все нюансы ухода за кожей, они относятся даже не только к спортзалу и бассейну, а вообще, если вы вынуждены почему-то посещать общественные помывочные, если можно так выразиться. И бассейн в данном случае, он еще больше усугубляет какой-то негатив по отношению кожи и, кстати, волосам, потому что в бассейне вода дезинфицируется, как правило, используются какие-то специализированные растворы, или это может быть хлорка, да, или может быть какие-то более современные варианты, но которые тоже не слишком лояльно относятся к коже. И поэтому, если вы регулярно ходите в бассейн, либо пользуйтесь, например, какими-то душевыми в спортзале и вариантами бань да, или саун, то вот эти правила, конечно, хорошо бы соблюдать. И первое правило – это мягкое очищение кожи. То есть, чем больше агрессии внешней среды приходится на нашу кожу, тем более мягко за ней надо ухаживать, а самое главное – очищать. Поэтому среди очищающих средств – Естественно, на первом месте лично для меня будет наш гель очищающий с кокоглюкозидом в качестве моющей основы. Не нужно использовать средства с лорет сульфатом, потому что они пересушивают кожу достаточно агрессивно, на нее воздействуют, разрушают нашу микрофлору нормальную. Поэтому, если у вас есть мягкое очищающее средство, то это уже 50% успеха. Кроме того, кожный иммунитет тоже страдает, если постоянно на кожу воздействует агрессия вот этих вот антисептических растворов из бассейна и так далее и тому подобное. Кислый PH – это наш друг, поэтому после завершения умывания нам желательно использовать тоники со слабокислым или хотя бы нейтральным PH, да, чтобы он быстро восстанавливался. И вот, например, тоник с ахокислотами – это будет оптимальный вариант. Желательно, конечно, в идеале с собой даже его туда, в бассейн или спортзал взять, чтобы после умывания, закончив свои спортивные занятия, им воспользоваться. Третий такой важный постулат – это восстановление барьерной функции кожного иммунитета. Ну, не только за счет поддержания ПАЖ, но и за счет э, стимуляции роста нормальной микрофлоры. Для этого у нас есть прекрасная совершенно сыворотка ProBioSkin с Pro проприбиотиками, которые мы можем использовать. Опять-таки, кожа пересушивается, когда мы э, ходим в бассейн зачастую. Опять-таки, и волосы, кстати, тоже. Про волосы тоже надо помнить. И э, поэтому она нуждается в дополнительном увлажнении. Тут нам в помощь, конечно же, э, сыворотки с маломолекулярными формули, с формами гиалуроновой кислоты. Это 3D-увлажнение с тремя видами гиалуроновой кислоты и интенсив увлажнение с двумя видами гиалуроновой кислоты. Они будут глубоко увлажнять кожу, эпидермис и, э, соответственно, будут опять-таки способствовать э, восстановлению барьерной функции. Не злоупотреблять антисептическими какими-то препаратами. То есть не нужно, как некоторые делают, протирать после бассейна кожу хлоргексидином. Сама вода из бассейна, она уже достаточно агрессивно, поверьте, на нее подействовала. Поэтому мягко умывающее средство и тоника с кислой PH будет вполне достаточно. Только при поврежденной коже возможно использование каких-то антисептических средств в короткое время. Что еще важно? да, Естественно, гигиена гигиена нужна обязательно, если вы используете просто душ после спортзала или уходите в бассейн, то есть резиновые тапочки обязательно должны быть с собой, это все, конечно, знают. То есть и для профилактики какой-то возможной грибковой инфекции нужно тщательно высушивать кожу стоп, ну вообще хорошо себя высушивать после посещения таких общественных помывочных, вот, и использовать какие-то профилактические средства. Я, например, с собой, вот у меня пакетик как раз, с которым я Раньше ходил в бассейн, это в последнее время, кстати, благодаря пандемии, точнее из-за пандемии, не приходится это делать, к сожалению, но вот это вот у меня сохранилось <сих> с тех пор. И у меня прекрасный совершенно всегда с собой крем. Я люблю геволевский с профилактическими компонентами, грибковыми в составе. И я с собой беру мягкий шампунь и мягкий бальзам для волос, потому что волосы страдают тоже, к сожалению, от бассейновой воды, поэтому надо их тоже мыть специализированными средствами. Вот. Еще э, я, честно говоря, может быть, кто-то скажет, что я слишком заморачиваюсь, да? но э, для меня важно, чтобы полотенце было свое, потому что некоторые спортзалы и бассейны предоставляют общественные полотенца, возможно, они чистые, возможно, кто-то сравнит их с полотенцами из гостиницы, вот. но э, желательно, конечно, чтобы полотенце было свое, очень удобно использовать тоненькие микрофибровые полотенца аля там из декатлона, они мало места занимают, или из вафельного код материала, и, собственно, это несложно взять с собой. Их, естественно, нужно после посещения спортивного вот этого занятия дом постирать, да, не оставлять до следующего раза, особенно в мокром пакете. Вот. Шапочка в бассейн тоже необходима не только для того, чтобы не засорять бассейн своими волосами, а для того, чтобы как раз предохранить максимально волосы от воды с растворенными всякими защитными веществами антибактериальными, которые присутствуют в бассейне. Что еще важно, да? если вы занимаетесь там, йогой, пилатесом и так далее, и э, у вас общественные коврики там, то ну, малой крови вы можете, конечно, свое чистенькое полотенчика на нем расстелить. А если очень хотите, как говорится, заморочиться, можете со своим ковриком ходить. Вот это тоже добавить, скажем так, гигиены. Ну, естественно, не глотать воду в бассейне, это понятно. Вот что же делать после зала. В заключение хочу сказать, что если кожа действительно у вас склонна к воспалениям, например, то после бассейна, спортзала и так далее, желательно использовать те средства, которые будут создавать, опять-таки, кислый pH на лице. То есть более жесткий вариант – это сыворотки с акациозлотами, аля наш альфа-дерм с миндальной кислотой комплекса маха кислот. И более мягкий вариант это гель пектиновый, который можно использовать круглогодично. Он содержит цитрусовый пектин и тоже имеет слабокислый паш около 3,5-4. Таким образом мы кожу защитим. Подстегнем немножко кожный иммунитет вот, и, в принципе, предотвратим возникновение каких-то воспалительных элементов без использования каких-то антисептиков лишний раз. Вот. Но, в принципе, ничего страшного не будет, если вы вместо, например, слабокислого средства своей привычной какой-нибудь легкой сывороткой увлажняющей воспользуетесь после бассейна и, соответственно, можете... Точно так же <смех>, поухаживается за кожей при помощи увлажняющего средства. Еще такой маленький лайфхак могу сказать. У нас есть новинка, наш церамидский сейвер, силиконово-масляная сыворотка с церамидами, которая используются и для защиты от мороза, и для атопичной сухой кожи. Вот. И на самом деле вот эта штука, она очень хороша, если ее взять, немножечко растерять между руками, для нанесения на кончики волос. У кого кончики страдают очень сильно, особенно при посещении хлорированной воды в бассейне, то можно вот эту вещь носить не только на кожу лица, да, а можно аккуратненько нанести на кончики волос. Это такой лайфхак от меня лично. Вот, наверное, и все, что я хотела сказать про посещение спортзала и бассейна, и ухода за кожей до и после. То есть основные постулаты мы с вами вывели. Мягкое очищение, гигиена и слабокислые или интенсивно увлажняющие средства после посещения этих мероприятий и в процессе ухода за кожей в период того времени, когда вы занимаетесь активным спортом. И если у вас останутся вопросы, то с удовольствием отвечу на них в комментариях под видео. Подписывайтесь на наш канал. Если видео было полезным, буду очень признательна, если вы поставите нам лайки, нажмете на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых наших видео. И до новых встреч!